Всем привет, друзья! Как мы и обещали, мы разыграем среди наших подписчиков миниатюру Гнома, которой было посвящено несколько стримов на нашем канале. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо быть подписанным на наш канал, состоять в нашей группе ВКонтакте, сделать репост данного выпуска к себе на страничку ВКонтакте, заполнить форму участника по ссылке в описании к данному ролику. И победителя розыгрыша мы объявим в прямом эфире на трансляции 11 числа 12 месяца 2017 года. Всем спасибо, до новых встреч и да пребудет с вами сила удачи. Пока-пока.